Что ж, удачи финалистам этого турнира Команда PG и команда Барсик выиграли свои каточки в полуфинале И теперь будут играть в финале верхней сетки За выход в гранд-финал, разумеется Но пока что еще, ребята, так сказать, не... Как бы правильнее как бы выразиться. Не, не обеспечили себе еще наличие призового фонда в кармашке. Но одна из команд, а точнее команда, которая победит в этой встрече, уже точно займет либо первое, либо второе место в рамках этого турнира. Вот. И это, соответственно, 2000 рублей и 1000 рублей за, второе, за первое и за второе. В обороне. В обороне Барсики. Это Рома и Кристина. Пиджи в атаке, татарины Сметана, собственно. Когда будет финал? Финал вот прямо сейчас, гранд-финал 18 числа в следующий вторник. Тоже в 18.00 по Москве. Ну что, выход из ямы. Пиджи постепенно, аккуратно, на мягких лапках, как говорится, проходят э, позиции своих соперников. И уже, по идее, должен да, все это дело зачекать Рома. Вместе с Кристиной они открываются. И вдвою спа разбивают только пока татарина. Сметана 19 хп. Рома 19 хп. Момент истины. Кто кого? Сметана. Сметана замечает своего соперника. Соперник тоже замечает Сметану. Бомба подобрана. Позиция очень неудобная у Рома для розыгрыша. А вот у сметаны, кстати, позиция именно для реализации чертовски хороша. Пытается загриться. И все выстрелил. Все выстрелил в перила. Вот дает. А вот дает. Ну что, десант. И Рома все-таки перестреливает. Нахлобучивает, я бы даже сказал, сметанку. Ну, тяжелый раунд, тяжелая пистолетка. И я практически уверен, что весь финал верхней сетки будет проходить вот под эгидой. Простых раундов не будет. Кстати, хочу заметить, что формат розыгрыша этого матча это не просто Мираж 2 на 2, где разыгрывается строго только точка А. Но здесь еще и разыгрывается мидл. И как вы видите, на мидл уже побежали игроки команды PG. И попадая в голову Ромы. Рома моментально отходит из-под коннектора. Пытается стреляться сразу с двойкой соперников. Кристина помогает ему, убивая сметану. Татарин последний. Ну и здесь, конечно, татарина добивают. Без шансов, в принципе, потому что глаки. Были бы девайсы нормальные, ну там хотя бы даже Галилы те же самые. Я думаю, с Галилами бы раунд закончили Пиджи своей победой вообще, недолго думая. Но этого не произошло, ввиду того, что это всего-навсего второй раунд встреч. Ну что, татарины и Сметана все никак не могут определиться, чтобы им э, купить. И что-то все-таки купили. И это, кстати, ранний байраунд. Автомат Калашникова в руках э, Сметаны. Татарин, я не знаю там на чем, пока что здесь ножом в руках. Э, ждут аркаду. Ждут аркаду в яму. Не совсем, на мой взгляд, конечно, логично. Потому что в формате 2 на 2 встреч не стоит лишний раз выходить в аркаду. Уж тем более в яму. Ну, можно поджать ковры. Ну, можно встать рядом с ямой, но уж точно в нее не рекомендуется заходить. Александр, как можно попасть в женский эпицентр, чтобы играть там? Ой, возьмите ссылочку на женский эпицентр. Она есть у меня, знаете, под каким видеороликом? Под этим, по-моему, нету. Но можно посмотреть ссылку под матчем «Новая земля против импульсивные движения». Вот там есть ссылка на женский эпицентр. А, перейти к ним в группу ВКонтакте. И там будет их IP-адрес. Собственно, копируйте его и спокойненько играете. Но если, конечно, будет место, потому что там практически всегда 32 слота заняты. А, фейк? Нет, не фейк по дефьюзу, дорогие мои друзья. Просто на морозе просто расцепал! Ай да ромка, ай да хитрец, Татарина обыграл сейчас как просто Mind Games у нас сейчас произошли, и такой своего рода ниндзя дефьюз мы с вами увидели, где просто на морозе можно вот так вот сесть и задефать пачку. А сами игроки смотрят стримы? А, ну, наверное, смотрят, я не знаю, но этот матч я комментирую по записи, если что, то есть матч уже сыгран. Результат мне неизвестен, но матч уже сыгран, если что. То есть они типа не могут стрим-снайпить и, и так далее. Но, наверное, они, я думаю, потом смотрят, конечно, когда матч заканчивается. О, Рома, Рома, мой визави вечный. О, как, Витя. Привет тебе. Ну, вот. Болеешь за него сейчас в этом матче? Или не болеешь, признавайся? Ведь наши визави, как правило, наши лучшие друзья, так сказать. Ну, в плане Counter-Strike. Рома минус Татарин, Сметана аншотиком аккуратно добивает Рома, ну и здесь по идее победа Кристины это просто вопрос времени, но с другой стороны, конечно, Кристина, мы все помним ее мувы на Ньюки в полуфинале, и она порой заигрывает настолько нелогичные движения, ну вот опять сейчас куда в коннектор, ну давай еще на мидл уйдем, ну по-любому же это сто процентов что-то правильное. Ну и, конечно, позицию под коннектором уже ожидают, да, и спокойный минус от сметаны Я, короче, не знаю, что Кристина придумывает <laughs> Но ну, иногда нужно просто сыграть дефолт, как говорится но уж точно террориста с бомбой нельзя допускать до точки. Он там ее поставит и уже спокойно будет там сидеть. Таймер поменяется и придется двигаться чуть более агрессивно именно уже игроку обороны, что оставит игрока обороны без позиции, в которой как раз и нужно выигрывать. Ну, в результате здесь у нас произойдет такая своего рода смена сторон. Главное, бобус в чате, а точнее иллюминат. Ну да-да-да, банан, я понял. Конечно, всегда рад поиграть с Ромой, как за него, так и против Вот это замечательно, это вот такая дружная КС-комьюнити-семья Вот такая она и должна быть Сметана минус Кристина Рома под балкончиком а, восседает, ожидает а, продвижения своих соперников Кстати, продвижение будет, там сметана наверху Мне вот очень сейчас интересно... Uh, успеет ли татарин выйти и чекнуть, что под балконом сидит Рома? Понятно. Не успеет. Ну, в результате потерял сметану. Однако сумел справиться с Ромой, забрав его и счет в матч 3-2. Ну, парадокс этой карты заключается, как по мне, в том, что за счет того, что здесь открыт мидл. И его тоже можно разыгрывать. Здесь атака не такая уж... Не такая уж сильная. Короче говоря Ой, не такая уж слабая, простите То есть здесь, короче, атака, если просто по-простому По-русски атака здесь способна На очень-очень-очень И еще раз очень многое Как минимум ввиду того, что Здесь не две позиции для выхода на точку Как на других картах Здесь три позиции А двум игрокам обороны Три позиции держать будет сложнее Вот На дасте на втором Это либо Длина, либо зигзаг по сути на точку А на нюке можно зайти либо с нуля через скрип и дверь, либо с улицы через мейн, да, то есть опять же две позиции, да, инферно это ребра 20, ребра зелень, да, то есть вот опять же в двух направлениях, ну и ковры еще, конечно, но ковры обычно смотрит тот же, кто и смотрит двадцатку. А здесь чуть-чуть все сложнее. Надо стоять кому-то где-то под хелпой. При этом отпускается яма или ковры. В полупассиве оборона все это будет удерживать. И в результате, конечно, атака здесь э, способна действительно демонстрировать результаты. Рома. Дальний и очень, кстати говоря, уверенный и хороший хэдшот. был все еще играют. Уже давным-давно Равшан нет. Со времен еще Counter-Strike 1 и 5. Ну а сейчас теперь Рома. Будет пытаться сейчас, э, заигрывать заигрывать Татарина. Уж не знаю, конечно, заиграет или нет. Но позицию избирает ну, максимально хорошую, на самом деле. Действенную, но отворачивается. Камон. <laughs> Что ж вы все хотите <laughs> их пропустить-то? На пабликах только. Ну, я имею в виду с точки зрения турнирного Counter-Strike. На турнирах карту Cobblestone уже не играют. Причем очень давно. Очень давно. Ну, хотя в Counter-Strike Global Offensive ее вводили обратно в маппул, потом отправили на переделку и опять убрали из маппула. Ну, как-то она вот... В CSGO не пользовалась э, успехом, а в 1.6 была слишком... Слишком несбалансированной. Ну вот, короче, косяк. Косячище, неадекватнейшая на самом деле позиция была у Ромы. Вот вроде пошел в правильном направлении. Ну, то есть коннектор оттуда было бы принимать просто. Но не мог определиться, откуда выйдет соперник из ямы или из коннектора. И что ему надо было чекать, куда ему надо было смотреть. Ну и в результате команда PG выигрывает четвертый раунд. Такая вот... История. А участвовать можно? А, грешка. Ну, смотрите, участвовать в этом турнире, конечно же, нельзя. Но можно участвовать в каких-то следующих турнирах от а, проекта «Антистресс». Но для этого вам нужно быть а, их постоянным игроком, их паблик-сервера. А, ссылочка есть в описании. Вступайте в их группу, берите их айпишничек и играйте у них на сервере. Тогда в следующие турниры вы будете допущены. Рома минус Татарин. Сметана забирает Рому. И Кристина один на один со сметаной. Ну, по лайфбарам, конечно, у Кристины все получше. Но мы же помним, как Кристина в предыдущий раз эту позицию отыграла. Вот сразу видно, что Кристина дважды одну и ту же ошибку не делает. Ну, вот просто не делает и все. Пицца с ананасами это детище Люцифера и Иллюминатов. Кстати, не нравится пицца с ананасами, справедливости ради, всегда любил пиццу именно с мясом. Ну, то есть с мясом в любом виде, да, это пусть там будет а, фарш, пусть там это будет, а, не знаю, колбаса, да, тот же самый пепперони. Или просто кусочки курицы, или кусочки говядины, да чего угодно, собственно. В общем, не люблю сладкие пиццы. Хотя бы чтобы месяц игры был на сервере. Вот, видите, как вот, вот. Вот Грешка. Ну, вот, собственно, здесь вот Морюшка, Морюшка, YouTube, она, собственно говоря, вот. Она же есть здесь, в спектаторах, если вы посмотрите. Она же является администратором этого проекта. И все вопросы глобально вы можете занять, задать ей. Я думаю, она с радостью вам на них ответит. Ну, на хлпе у нас находится Кристина, и Рома с хорошей позиции сыграл, к сожалению, не самым качественным образом. Один минус был сделан, после этого, на мой взгляд, надо было отойти обратно в ковры, не отдаваться сразу под размен, который, ну уж, коль скоро мы играем, вернее, смотрим матчи формата 2 на 2, точно будет этот самый размен сделан, потому что по-любому тиммейт где-то рядом. И раз вскрытие... Господи, раз вскрытие позиции произошло, то при любых, опять же, раскладах вещей будет железная информация о том, кто где и как 100 хп против 55, дефюз ты, кстати, имеются, пытается Кристина пушить своего соперника Соперник таится за ящиком Манси... Танцит, но все-таки погибает и это дефьюз, дорогие друзья. Секунда до взрыва и победа в раунде все-таки достается Барсикам. Богоподобнейшая игра от Кристины. Передавать ей мои пламенные респектули, потому что, ну, вот так даже не каждый пацан сыграет на самом деле. Это прям объектива. Объектива, господи, объективно. Ребят, пицца с ананасом готовится или нет? Просто спрашиваю. Пицца с ананасом, да, вы, Дамир, не знали разве? Есть пицца с ананасом Ну, практически в каждой пицце есть В пиццерии Ну, во всяком случае Вот в моем городе сколько есть пиццерий У всех есть вариация Можно заказать себе пиццу с ананасом Ну, это прям... Жена у меня вот любит пиццу с ананасами А я вот как-то больше по мясу Рома вырубает татарина Сметана один. Допрыгался, кстати Позицию свою спалил. но и Рому, кстати, отстрелил, что надо признать. Причем отстрелил его очень уверенно и круто. И опять эта извечная баталия. Вот сегодня, по-моему, только так, наверное, и будет продолжаться. да? Кристина будет бодаться со сметаной. Но Кристина опять выбирает закрытую позицию. Ну, то есть она сразу отдает инициативу в руки своего соперника. Вот все бы хорошо, но придется. Это извращение над пиццей Бекон и мясо ванлав Вот, вот, вот, правильно Столько пицц знаю, но с ананасами не знал, честно Ну вот, теперь будете знать, Дамир Ну, на самом деле она прикольная Но, как по-моему, вот э, На мой вкус, на разочек Ну нет, лево надо смотреть Лево надо смотреть Лево надо смотреть Почему лево, объясню, потому что Дважды сметана ставила здесь бомбу И дважды уходил на левую сторону После постановки Поэтому лично у меня все сочетается. В третий раз он, скорее всего, тоже уйдет в левую сторону. Ну, вот он занял нычку. В принципе, можно было просто чекать левую позицию. И если он не вышел слева от ящика, значит, он просто в нычке сидит. И все. Все элементарно. Все просто. Нужно понимать. Ну, ладно, спишем на то, что это девочка, правильно? У девочек свое видение Counter-Strike, я уже не раз говорил, и когда комментировал женские турниры, когда комментировал женские шоу-матчи Там все с, с ног на голову происходит, но если вдуматься, на самом деле логики много Привет, Сай, хорошего стрима, индейцы. Приветствую вас и вам хорошего вечерочка и приятного просмотра. Ну что, Рома без девайса, стеклом отдается под сметану. И вперед у нас вырывается команда PG со счетом 6-5. Не все не обобщайте. Ну, нет, я, конечно же, понимаю. Конечно же, я ни в коем случае не обобщаю, что все девочки играют странно. Даже мы, если мы возьмем, например, тех же самых... Ну, хотя, кстати, не все поступки логики тоже поддаются, в общем. Короче, тут, конечно, раз на раз не приходится, потому что есть профессиональные, например, кейсерши, да... Что в 1.6 они были, что в CSGO они есть. И это, конечно... Ну, так даже парни не играют, я имею в виду, по силе. А то, что они думают, как парни, это и так уже вполне себе очевидный мув и нюанс. Кстати, смотрите, у нас здесь, у нас здесь 2D, если что. Здесь двое сидят. <laughs> э, боже мой. Хитрецы. Ну, Кристина, я так понимаю, сидит сверху. Нет, Кристина сидит снизу. Рома! Я требую сатисфакции. Вы зачем Кристине на голову сели? Не по-джентльменски, однако. Бомба установлена и снова, короче, из раза в раз одно и то же. Я не понимаю, что с барсиками они постоянно умышленно отдают своим соперникам uh, что-то странное. Ну, прям очень странное. То есть вся инициатива в руки уходит в другие, абсолютно. Финал смотрите, а не пиццу обсуждайте. Артем, ну понимаете, это же матч формата 2 на 2. Здесь 90% времени раунда абсолютно ничего не происходит. И здесь абсолютно ни о чем говорить. И последняя перестрелка, просто о которой стоит, конечно же, упомянуть. И все. Поэтому, ну тут... Тут очень важно понимать, что если я буду говорить об игре, то я буду говорить только в конце каждого раунда, потому что, ну что я буду говорить, что Рома залез на лестницу, пошел чекать ковры, получил по голове от сметаны, Кристина в это время находится под коннектором, ее любимая позиция, ловит хаешку. Ну неужели вам будет действительно интересно, что я буду описывать каждое да, движение? А вот то, что, например, размен в конце произошел, который, к сожалению, Кристина не вывезла по вполне себе вменяемым причинам ввиду гибели Ромы, это куда правильнее, куда интереснее, куда трезвее. Душновато будет, вот вот вот я про что и говорю если я буду тарабанить прям все все все по матчу ну даже посмотрите сейчас любой профессиональный каст любого профессионального турнира по CSGO там просто Давным-давно уже не только КС обсуждается, везде все разговаривают на отвлеченные темы Но справедливости ради, я этот тренд родил еще в пятнадцатом году, когда строжайше было запрещено комментаторам говорить о чем-либо еще, кроме как о Counter-Strike вот. А я уже в пятнадцатом году начал потихоньку общаться с аудиторией на различные темы, и это интересно Голова заболит слушать душноту и татарство <laughs> Ну что, the bomb has been planted Кристиночка у нас в коннекторе против татарины и сметаны а, с Татарин сотый, сметана без 3 хп Кристина тоже сотая, но нет дефьюз топ Тут, соответственно, на перестрелке порядка 15 секунд а Что, ну, скорее всего, не случится да? И, Наверное, здесь стоит подумать о сейве ну уж больно мертвым выглядит этот раунд Но хочу заметить, что это уже 9-5 Как бы тут сейвы не сейвы, а барсики-то отдали уже будь здоров сколько раундов И как бы не сыграла бы с ними эта злушка. Без мяса можно поесть такие пиццы, как маргарита или 4 сыра, ну и с лососем Ну вот мне, кстати, не доводилось покушать пиццу с лососем Но 4 сыра и маргарита, да да, это определенно хорошие пиццы, в которых нет мяса, но которые самодостаточны, в принципе, и без мяса. Ну, конечно, опять же, если выбирать, я все-таки отдам предпочтение э, пицы, которая хоть какой-то мясной продукт содержит. Так как-то посытнее, да и повкуснее. Ну что ж, последний раунд первой половины. Кристина отправляется чекать. Э, не чекать мидл. Все-таки чек из мидл просто с другой позиции. Я думал, будет чек с окна, но нет, чек будет с коннектора. Ну, а в свою очередь, Пиджи выстраиваются под яму. Очень интересная хаешка, кстати. Впервые вижу хаешку такую вот на мираже. Хорошая хаешка на минус 6 хп самому себе. Сметана. Минус рома. Ну, все, Кристина, как обычно, под коннектором. Это ее, говорю, просто... Uh, favorite position Никогда она вообще оттуда никуда не уйдет чтобы бы ни происходило Но это 10-5 В общем, итоговый счет пугает лично меня Я не знаю, конечно, как он там пугает барсиков или не пугает По-моему, должен По-моему, должен Так, для любителей суши и морепродуктов Зайдет с лососем очень вкусное Обязательно попробую Если у нас, конечно, хоть кто-нибудь где-нибудь такой готовит Потому что суши люблю с радостью попробуем Нифига себе, даже с рыбой есть что ли Да, даже с рыбой есть Но, кстати, я слышал о том, что она есть Но вот просто не видел никогда Но мы обязательно с женой попробуем Потому что с женой мы по сушам Вообще прям как прям Ух, аж кушать захотелось Бардам, не помню поздоровался с вами или нет Но на всякий случай приветствую вас еще раз. Итак, сметана Сметана на гнездочке сидит, ждет Но все киллы Крадет Татарин. А, Кристина остается с 32% лайфбарств. Я же говорю, что Татарин крадет все килы. 11-5. Пистолетка остается за Пиджи. И это плохо. Почему? Потому что Барсики бомбу не поставили. В следующем раунде потенциально, но ну, я думаю, тоже, наверное, не поставят. Потому что все-таки ну, здесь очень сильно должны сложиться обстоятельства такие Благодаря которым удастся поставить эту самую бомбу По результату же мы с вами видим все-таки ситуацию В которой парочку раундов PG заберут просто за счет наличия девайсов Хотя, хочу заметить, Татарин девайс не приобретал Сметана купил МПшку Ну, то есть, как бы покупка МПшки, ну, хоть сколько-то оправдана А вот то, что Татарин остался на дегре, на самом деле нет Это... Не есть гуд, вот на мой взгляд Ну, потому что можно, конечно, хорошо стрелять с э, дигла Но так и соперники тоже могут форсануть, что, собственно, они и сделали Да, там дигл у Рома имеется То есть перестрелка будет равная В таком случае смысл выигрывать пистолетку Ведь пистолетка дает экономическое преимущество, которого теперь нет у атаки И, ну ладно, хорошо, Татарин как бы реализовал свой дигл Окей, все, респект Поэтому вопрос, как говорится, закрыт Хаешечка прилетает и... 39 хп. Ну, кстати, кстати, Кристина отстреливается очень круто. Татарину получ... залепила такую смачную плюху 36 хп ему оставив. Сметана 93. Ну, здесь можно, кстати, вдвоем спокойно запушить. Че, Че боятся то игроки обороны? Не понимаю. 12-5. Даже с картошкой есть. У нас продается деревенская. Там набор из картошки, огурчиков и мяса. О, это, кстати, интересно. Это очень интересная пицца, наверное, вкусная В фильмах-то вспомните старые, особенно Западных там пиццу брали с анчоусами Но это, наверное, мне кажется В западной культуре, наверное, самая распространенная На уровне с пепперони Пицца с анчоусами Прям э, очень часто где слышал есть еще с грибами, но мне не понравилось. Ну, тут надо быть любителем грибов. Мне вот, например, грибы нравятся. Поэтому пицца с грибами мне тоже как бы обычно заходит. Кстати, смотри. Смотри, ля, хитрецы. Подсаживаются они. Ну, давайте смотреть, как Рому подсадили. По идее, Рома сейчас... Ой, Рома такой долгий обход придумал. Ну, очень долгий обход. Но вполне себе продуктивный, наверное. Татарин-то должен информацию получить о том, что у него где-то в тылу соперник. Или не услышали вообще ничего? Походу дела вообще ничего не услышали. Ой, какая диверсия здесь готовится. Все пиццу обсудим чуть-чуть позже. Смотри, смотри, она байтит. Она байтит на себя, чтобы Рома в это время мог пройти. О, какая ж гениальность. Рома видит соперника, не стреляет. Пытается найти второго в это время. Погибает его тиммейтша, если можно так сказать, Кристина. И халявный минус. раз Попытка добежать до девайса. Хаешка в сайт 2. Хаешка, кстати, очень хорошая. У Ромы остается очень мало хп, но 100 хп у сметаны. При этом не самый качественный девайс. И попадание в голову Ромы. Как же жаль, дорогие друзья. Честно скажу, жаль, что такой раунд не достиг своей реализации. Он очень крутой с точки зрения вот стратегического подхода к вообще построению раундов в Counter-Strike. Это пушка. Но я не скажу, что Рома здесь неправильно сыграл. Наверное, я скажу, что Кристина слишком рано погибла. Ей бы еще немножко пожить и позволить Роме зайти поглубже в сайт. Что-то пошло не по плану. Татарин минус Рома. Я не знаю, почему Рома сейчас не сумел добить оппонента. Это вообще-то странный на самом деле момент. До 2 хп ему оставил. И сожалею, сожалею Рома. Я когда играю в КС, у меня всегда так. У меня всегда 2 хп остается у соперника. Ну, иногда 5 Иногда 7, как бы там, вариативно. Но постоянно вот эти вот недобитые оппоненты бегают потом по карте. И бесит меня тем, что они бегают. Ну, а Кристина остается одна. И я не знаю, что сейчас. Спрыгнет в окно? Спрыгнет в окно. А знаете почему? Потому что ее любимая позиция где? Под коннектором. И чтобы туда попасть, нужно спрыгнуть в окно и подняться в коннектор сам. 50 секунд до конца раунда. Татарин. Аккуратные чеки. Ну, тут, кстати, прикол, то, что игроки обороны теперь вообще не понимают, где находится Кристина, потому что за это время она могла да где угодно оказаться. Кстати, Татарин пострелял в соперницу, 27 хп ей оставил и погиб! Из-за того, что Санта -то был лоу хп, она просто там на шару куда-то стрельнула и в него попала. Теперь один на один, не успеваю даже сакцентировать на этом внимание, Сметана ставит хэдшот. 14.5, дорогие друзья. Так, быстренько читаю, что у нас там в чатике было про вкуснятинку. Так, антистрессовый а шоу-матч играете в группу сообщений, напишите, интересует подобное, что-то организуем. Так, я не видел, не пробовал с ананасом и с рыбой. Так, ну вот теперь, Дамир, знаете, и если у вас где-нибудь там что-то найдется... Вот, видите, вот как вот э, в новои, допустим, вот есть пицца с ананасом, да? Вот, может, и у вас где-нибудь там тоже какая-нибудь пиццерийка есть, которая готовит что-то подобное, обязательно попробуйте. В целом, может быть, вам и не так сильно зайдет, как, допустим, мясная пицца, но попробовать однозначно стоит. Сметана 1 на 1 с Ромой. Рома 24 хп сметана с позицией, да еще и при этом сотый. Очень сложно представить ситуацию, в которой сметана... В которой сметана погибает Ну, как бы здесь с такими выстрелами Я вообще не знаю, стоит ли вообще о чем-то говорить Матчпоинт Матчпоинт очень ранний, очень жесткий матчпоинт, хочу заметить а, Потому что камбэкать до овертаймов нужно аж целых 10 раундов Но хочу заметить, что атака у команды PG была в разы круче Кстати, еще один очень интересный нюанс Дисбаланс немножечко Здесь не окно, а полноценный дверной проем это тоже <смех> нюанс очень важный Потому что так ты в окне оказываешься гораздо быстрее Сметана На удержании коннектора Здесь у нас находятся Кристина и Рома Оба, оба игрока атаки находятся здесь Сметана потерял половину лайфбара И теперь надо <смех> Простите, ну просто по Саевове играть Ну куда, что это за флешки такие Парадоксально странные флешки На что вообще там Сметана надеялся, Что он кого должен был слепить то Не понимаю Татарин, один на один с Ромой Рома при этом, кстати, с хитрил, ушел в коннектор. Его будут ждать с хелпы. Но вот сейчас Татарин, кстати, выбирает правильную позицию. Что соперника нужно ждать именно оттуда. И поэтому нужно срезать немножко. Ой-ой-ой. Ну не, все. Здесь победа Ромы. Стопроцентовая победа Ромы. Потерялся татарин, сам себя переиграл. У нас уже вообще это не впервые история, когда люди сами себя переигрывают. Татарин так вообще сегодня себя заигрывает просто до посинения. Что-то вот ему прям не сильно прет. В жизни стоит попробовать все, все, кроме запрещенных веществ, которые мы осуждаем. Вот полностью присоединяюсь. Ну, я бы вообще, конечно, сказал, что если вы не пробовали, например, курить. Не травку, а сигареты, то... Как бы тоже не пробуйте, спиртное тоже не пробуйте, как бы это все не обязательно. Без этого всего хорошо живется, а, но... Ну, как... но. Но я осуждаю. Наркотики вообще осуждаю в любом виде. Будь они легкие наркотики, будь они тяжелые наркотики, не, не пользуйтесь. Татарин, минус. Отдача раунда сейчас произошла от Барсиков и отдача финала. Глобально. Потому что Татарин пачку снимает, и раунд на этом заканчивается, дорогие мои друзья. Счет 16-6. Победа команды PG, и именно они становятся первыми гранд-финалистами этого турнира. Они уже обеспечили себе либо первое, либо второе место, которое, как я говорил, получают либо тысячу, либо две, соответственно... Вернее, ну, либо две, либо тысячу. Ну, вы, короче, вы поняли. цены образования, я думаю, мне не стоит вам а, объяснять.